Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет проектик платформа называется Zombie Farm. В общем, что у нас здесь есть? Чем-то наверное напоминает панкейк. Что-то есть схожее, что-то есть похожее, да. Цепляем кошелечек с метамаской, как я себе сделал. Это все просто, все легко делается. Здесь стейкинг, фарминг, то есть все, что мы хотим. И есть две монетки. Одна от платформы, вторая, в принципе, тоже от платформы. И ценник на них там 5 баксов и 1,3 с копеечкой. Ладно, то, что там где-то торгуется, это все ликвидность. Это мы все пролистаем. Заходим на PancakeSwap, потом здесь добавляем ликвидность и все у нас хорошо. В общем, по фармингу. Что мы имеем по фармингу? Здесь можно поставить зомбики на X5. Как по мне, довольно таки неплохо. Как это все активируется, я думаю, все в курсе, все знают. Поэтому, блин, проблем ни у кого не должны никаких возникнуть. Можно точно так же и на BNB, там типа на X3 втулить. Ну, не знаю, как по мне, зомби самое интересное получается. Втулили сюда, называем, нажимаем там АПРУ, контракт, там раз-два подтвердили. Все, фарминг пошел, бабки полетели. Что у нас дальше? Дальше у нас можно здесь вот такими зомбиками побаловаться. То же самое я имею в виду подключить. Потом это у нас зомби пулс и мами пулс. Мумия получается. То есть муми здесь точно так же можно добывать муми В принципе прикольно. Это хоть что-то яркое, хоть что-то прикольное, поинтереснее сделали. Не то что какие-то однотипные непонятные проекты. Скоро должна появиться здесь, кстати, лотерея. Лотерея должна появиться, кошка уже бесится от зомбиков, появится лотерейка, а потом NFT должен скоро появиться, ну и конечно же информация здесь, сейчас мы начнем листать дальше, у нас здесь будет цена и тому подобное, само собой аудиты все пройдены и тому подобное, так, повторяюсь уже с этим и тому подобное, ладно, если сейчас на 1 BNB взять, то у нас примерно 466 зомбиков получается. Ну, неплохо. Лучше, когда и много, чем когда мало. Логика уже как от крючка пошла, блин. Можно точно так же и мумии взять. На один BNB только что было 116, а уже 117. Почти даже на 2 мумии выросло. И точно так же потом это можно все в пул ликвидности шара. Ша и погнали. Все хорошо у нас. Так, идем далее. Заходим на покойн. Здесь у нас чарс показывается. А, и как идет изменение цены. Блин, ну мне изменение цены нравится. Сначала появилась эта вся движуха. А потом она у нас подслилась. Сейчас она нас опять начинает восстанавливаться. То есть неплохие такие качели идут, на которых можно постоянно ловить и зарабатывать. Сейчас у нас идет тренд вверх. Поэтому все у нас будет хорошо. Я думаю, сейчас мы еще немножко здесь поколеблется, совсем, наверное, немножко. Хотя, в принципе, наверное, даже и сейчас можно брать. Если вообще даже взять в расчет то, как оно выглядело до этого и где находится сейчас, я думаю, можно хорошо затулить денежку. Так что как-то так. По мумиям. По мумиям у нас здесь э, цена поинтереснее была. Цена 30 баксов. Неплохо. И потом как-то у нас тут что-то трейдинг не заладился. Вниз оно пошло и ступеньками непонятно как торговалось. Ну, с тем как сейчас крипта, в принципе, любая и вся растет. Я думаю, здесь точно так же можно небольшой такой закидончик сделать и придержать. Немножко так, чисто не знаю, символически закинуть, посмотреть. Как это будет, эти мумии будут работать. Ну, по крайней мере, зомби мне поболее понравились цена меньше зомбиков больше и как то интерес тоже поболее к зомби идет сразу же сколько здесь холдеров можно посмотреть 100 тысяч транзакций 100 с лишним это хорошо все все замечательно у нас и транзакции летят у нас постоянно отлетают залетаем мы на twitter точно так же телеграм есть twitter конечно как то тут вяленько люди посещают но в телеграме там движуха хорошая там постоянно все между собой общаются так что все интересующие вас вопросы вы можете задать напрямую либо комьюнити менеджер какого-нибудь, либо администрации написать. В принципе, ничего сложного такого у вас не будет. Так что как-то так. Ладно, ребята, все ссылочки будут в описании. Ну, идейка у них интересная, с зомбяками. Я думаю, данная платформа должна занять свою ячейку определенную. Возможно, даже хороший ПАМ будет. Так что, интересный проектик. На этом у меня все, ставим лайки, подписываемся на канал, всем удачи, всем профита, всем пока!